Далой тунеядство. Вчера генеральный секретарь подписал закон о всеобщей трудовой повинности. Работа для каждого. Раздел третий. Приветствую всех. Однако есть профессии, которые в нашей стране уже не нужны. Вы найдете их список на информационном щите. Ага, то есть мы тех, кого не пропускаем. Приветствую всех любителей видеоигр. Контрабанд воз, ну, как бы возвращается. С продолжением, естественно. Дайте сначала посмотрю склад. Ага, у нас в принципе сколько? Четыре ячейки я забыл отвезти. Контрабанду. Я так и знал, что контрабанда это плохая идея. А ведь мог пойти по стопам брата. Так, я могу с ними просто поговорить? Не могу. Хорошо. Я хоть... А, ну у меня же склад расширен. А чего увозить-то? Зачем тогда? Единственное, мы знаем, что они еще побег могут устраивать. Еще на калаш у меня патрончики, все есть. Так, давайте-ка осмотрим. Во-первых, ух ты, блядь. Накры, э, накрыв логового контрабандиста, мы обнаружили большое количество лака одного цвета. Красный цвет машины. Мы подозреваем, что водитель, который вчера не остановился для досмотра, пытается пересечь границу. Регистрационный номер 13 МП. И 47 лет. Плюс технический контроль в рамках исследования пограничного движения, проводимого центральным статистическим управлением. Пограничник обязан проверять техническое состояние транспортных средств. Однако следует помнить, что плохое техническое состояние автомобиля не является основанием для отказа во въезд. Ух ты, блядь. Техническое состояние машины, но не, но не является отказом. Ладно, понял. Здравствуй. Ну, поехали попробуем. Так, для начала, как бы... Там права. А как мне... Это? А как мне машину проверить? Техническое состояние. Трудовая книжка художник. Подождите, что-то про трудовую, значит. Ага. Так, новый закон о трудовой повинности. Выходит правило въезда в страну. Каждый приезжий, устраивающийся на работу, должен иметь действующую трудовую книжку. Кроме того, запрещается допуск. Лица со следующими профессиями. Художник, учитель, журналист. А, так, министерство вводится требование наличия. То есть, теперь мы можем разрешать въехать. Как? Подождите. Я так и не понял. Мы этих впускаем к нам? Как их? РК okay, мы впускаем. Ну ладно, пофиг. То есть, в принципе, я уже что делаю? Я жму вот сюда и жму вот сюда. Повреждения автомобиля. Спущенные окна, фары, нет зеркал. Зеркала на месте. Спущенных шин нету. Что там еще? Разбитые окна. Нет бамперов. Бампера на месте. Все на месте. Так, подожди, подожди, я еще не проверил. Так. Таймер, озер, таймер, озер. 176С, Q113. Срок действия мы вот так проверяем. И возраст тоже. 37. Подходит, нормально. Ты не въезжаешь. То есть, блядь, теперь косяков еще больше будет, блядь. Ну, это пиздец. Не, ну я понимаю, что это рано или поздно превратится прям в рутину-рутину. Ну, что поделаешь. Так, зеркала на месте. Бампер на месте. Только она вся ржавая какая-то. Идеальный досмотр. Спущенных колес не вижу. А там что-нибудь про ржавчину на машине интересно сказано. Давай, давай. Так, посещение. Багаж. Королевство РК. Блять! А вот про королевство РК сейчас ничего не сказано. В рамках технического бла-бла-бла, центрального бла. Однако следует помнить, это мы помним. Министерство товаров. Ну, короче, ладно, значит, багаж проверяем. Хорошо. Так. Общайтесь с грузом аккуратно. Конечно, не проблема. Сразу в бардачок залез на всякий случай. У меня нет ничего нелегального, конечно. Сейчас под сиденьями посмотрю на всякий случай, блядь. То я уже как-то... Как-то я уже научился со временем. Так, подождите-ка. Так, подтвержденный груз чуть попозже. Мы... Короче, ладно, вот так делаем. Ага. 33 года. Несоответствие. Соответствие. Багаж 5. Багаж 5, хорошо Возвращай на место Блин, а вот мне вот интересно Мне ему как указывать все-таки? Так, что там у нас? У нас там красный 13 МП 47 Но ему не 47 На фотке, кстати, не похож, представляете? На фотке ты не похож, блядь У тебя там пизда борода, а здесь усики Блядь, вот мне указывать правила въезда? Ну ладно, давайте не укажем Сейчас мы ему откажем, все равно там два. И мы сейчас узнаем о правилах въезда. Знаю, То есть либо все-таки РК мы не пускаем, либо мы пускаем. Сейчас я только вот так вот встану. Чтобы что сразу его застрелить. Нет, тут голова рядом. Сейчас он резкий поворот будет давать. Ага, все, хорошо. Сейчас посмотрим, что нам скажут. Так, F1. Нет бампера, разбитые фары, блядь. Разбитые окна. Блядь, а как это я окна не увидел? Фары, ладно. Бампера нет. Ну, то есть это, в принципе, неисправность, это один косяк, хорошо. Блядь, это, конечно, весело. И, кстати, по-моему, колесо спущено. Здравствуй. Права, давай сюда свои документы. Так, это правительство Качество сошло с ума, да, я это понял вас Так, вас дата рождения 32 года, кстати, машина не красная 32, 47 Красный Это как бы все понятно Так, Антон, Кулкин. Кулкин 12 МПВЛ, 6Д Срок действия проверяем на всякий случай Все соответствие Так, бампер на месте Зеркала на месте Здесь все чисто Фотка, хо... Ну, похож, похож по фотке. Колеса вроде не спущенные. Бампер на месте, фары на месте. Да-да, все хорошо, проезжай, мой друг. Блин, срок 10, 17 октября, 81 сентября, сейчас апрель. Все, заезжай. Давай, а счастливо. Ибо ибо ибо. Но должен же быть кто-то чистый, прям чистый. Естественно, кто-то же должен проезжать. Давай, 130. Отлично. Так, разбитых стекол не вижу. Привет. Я пишу статью о политической ситуации. Ага, журналист. Журналисты нужны? Художник, журналист уже нахуй идет. В любом случае. Правила во въезде. До свидания. Рон Пурев, Рон Пурев. Да, хорошо. 26 апреля, 25, повезло. 6 мая повезло. 31, 51. Uh, 61К5. Блин, ну в принципе. И фотка сходится. Так, давайте-ка смотрим. Бампера нет. Как мне это подтвержденный груз, не то. Вот что-то досмотри. Нет бампера. Нет бамперов. Ну, я их не вижу, просто начисто не вижу. Спущенных колес нету, вроде бы. Что еще должно быть? Нет зеркал, дефекты кузова. Бля, вот это, конечно, они меня прям заставили заморочиться, блядь. Я так и до завтра буду все это дело делать. Ну ладно. Я, по крайней мере, примерно так посмотрел. Он все равно не пускается. Правила въезда, груза нет Срок действия подходит, на фото он Рон Пурев Рон Пурев, да-да, вроде все Вы делаете ошибку? Да не-не-не, я не делаю ошибку, поверь Ты же журналист, блядь Блядь, у него колесо спущенное, сука Блядь, ну этого же незаметно было, пока он стоял Ах да, спущенные шины. Кристан, Биологи... биологически опасные. Ну, открывай. Так, теперь... А, нет, нет, мы не возвращаем. Возраст. Так, еще раз смотрим. 47, 13 МП. Так, он последний, поэтому мы его проверяем досконально. Прям досконально-досконально. Несоответствие. 27. Бороды нет. Стоп, сколько ему лет? 27. Ладно. Не похоже на 27-летнего, блядь. 7. Это цифра 7. Но здесь все сходится. Так. Зеркала. Ага. На... А, разбитое стекло. Разбитое окно. Бля, про колеса хуй скажешь. Одно разбитое стекло и нету зеркала заднего вида. Так. Ну, бампер вроде на месте. Можно мне уехать? Конечно, можно. Сейчас я тебе отказ сдам и все. И все будет хорошо. Да. Я тоже так думаю. Блин, ну, в принципе, колеса у него вроде не спущены. Но это плохо видно. По крайней мере, на той машине я вообще не увидел. Так. На этом все. Отказ. Блин, ну, проверять еще вот этот досмотр, блядь, типа... Как это сказать? Хорошо, что у меня просто было повышение. Да, скажем так. Ну, а если бы у меня не было бы повышения, я бы получал бы вообще по 70 там с копейками. 70. Это Ах, ты ж, блядь! Контрабанда? Схуяли! Мадурова, у него 13 МП было? Тварина! На моего вы, блять тварина! Что, перезапустить денек, что ли? Да не, не будем. Но это мой косяк. Ну ладно. Контрабандисты, пропустил. Газета? Ну, газета, что там у нас? Работа для каждого. Это мы уже прочитали, скажем так. Пойдем спать. Накосять его разок. Ну, блядь, они а не, не все ли косяки ли мне это самое? Скрывать, перезапускать. Ну, накосячил мой косяк. Блядь, только что зарплаты берут до хуя, конечно. Это обидно. Это прям обидно. Ладно, еще один денечек. Сейчас переживаем, и все будет хорошо. Главное, не обанкротиться. Если обанкротишь, то день... Побег из тюрьмы, похоже, нам пора нанять тюремного охранника. Ай-яй-яй, э, э, плохо. Вот что бывает, когда заключенных оставляют без присмотра. Да ладно, они все сбежали. Да ну нахуй. А ну, блядь. А контрабанда? Контрабанда на месте. Блядь, вообще все проебал. Не, ну тут прям вообще так это как бы не вяжется, блядь. Блядь, тут вот только повторить день. Ну, значит, блядь, живем дальше как есть. Ой, надо нанять охране, Надо, блядь, денег срочно теперь зарабатывать, значит. Так, 47 и красный. Да, да, давай документы. Так, республика журналист. Журналистов мы не пускаем, правильно? Да, журналисты уже сразу идут нафиг. Плюс у тебя нету зеркал, как я понял. Ни одного, ни второго. Бампер на месте. Второго бампера нет. Плюс разбитые фары. Да, всего одна фара разбита. Стекло, по-моему, одно разбито, да. Дефекты на корпусе не вижу. Едем дальше. Дальше. На фото похож. Умар Батауяр. Батауяр. Батауяр. Умар Батауяр. Q4SD, QRS7. Срок действия. Проверяем соответствие. Срок действия. Соответствие. Дата рождения 27. Извини, но я вынужден отказать. Эх. Но нам не нужны журналисты. Что я могу поделать? Сейчас посмотрим, как был на этот раз Скажем так, допуск Нет, если он едет, я его сразу автоматур... угу. Ах ты тварина, блять Ах ты, блять Да бегу я, бегу да Работенки мне прибавляют, блять Твари бля, не успеваю Прям вообще не успеваю, я долго по нему стрелял, надо было сразу ехать. Ну ладно, мы сейчас его так собьем. А стрелять я жалко не могу, да? Жаль. Очень жаль. Чего это он так попытался въехать но Он, наверное, увидел, насколько я серьезно досматриваю всех, и такого и надо сваливать. Блин, теперь, значит, получается, чтобы держать больше двух заключенных, нужен охранник. Потому что один заключенный не сбежит, а вдвоем они в сговоре. Но ну, получается все логично. Не, ну это, конечно, разбавляет, да, немножко. Как бы это я его сейчас догоню, посажу в тачку. Это, как бы, немножко разбавляет всю ситуацию игры. Так не становится ну, не муторно, не скучно. Ты такой-то тут поездил, там поездил, тут чуть подвез, тут пострелялся. Блин, что-то я как-то его сначала быстро догнал, а теперь догнать не могу нифига. Стоять, тварь! Блять, че я так долго до него еду? Я сначала его так быстро догнал. А теперь это прям погоня-погоня. И ни одной встречной машины, чтобы назло. Блин, чувак, ты так по кругу будешь кататься. Ты видел, что городок не маленький-то в целом? Блять, прижать его хотел. Докатался, блять. Да, да, это ты совершаешь очень большую ошибку. Так, на пограничном переходе ждут, но ну все, я понял. Преступник арестован, досматривать его нет, нет, нет времени, я понял. Еду на пост. Так, а куда мне ехать? Где я? Ебать! По мне стреляли сейчас? Или у меня колеса полопались? Убегай или победи противник? Не, мы съебываем. Пизда. Вам придется потратить на покупку новую полицейскую машину. Ну, так меня убили, блядь. А как? А как ее ремонтировать, блядь? Скажите, мне обслуживание есть, как ее ремонтировать? Похоже, тюремник, тюремные сбежали Да, я понял, так, короче, я понял То есть вторая -я -я. Да, да, вот что да. бывает, бла-бла-бла Все Но такое Так, значит, второй Скорее всего, сразу попытается Сбежать То есть, как только мы пропускаем одного Поэтому мы, считай, ну, мы пробегаем через забор И начинаем по нему стрелять Прикольно, да, я придумал? Бля, смотри, бамперы на месте и зеркала на месте. Ой. Дефекты корпуса вижу. Сразу. А -а -а, дефекты кузова. Так, кто ты там? Да подожди ты. Кто ты там? Журналист. Сразу вот так. Что у тебя тут? Фотка нормальная. Давайте план проверим вдруг я что-то это самое пропустил 25 да все соответствует но он просто журналист все все все бежим бежим бежим а, -а, -а, а точно мне же его пустить надо Блять, да шо ж такое? Спущена шина, разбитая фара. А я фару не заметил. Так, подожди. Бегу, бегу, бегу. Бегу, блядь! Сука! Тварь! Да езжай ты, ёб твою мать! Блять, теперь еще за ним гоняться. Блять, да ну нахуй. Да ну за ним гоняться еще полдня, блять, заняться мне нечем. Да ну честно. Так, а как мне его тогда быстро остановить-то? Да знаю, я знаю, что ай яй Не ругайся. Да хватит ругаться-то на меня. Блин, как это я вот так не зашибил-то с автомата так быстро-то? Блин, а нам в любом случае за ним ездить придется. Блять, есть идея получше, конечно. Мне не очень нравится это делать. Я просто перекрою проезд. Получается так, что он просто въедет в нашу машину, потому что мы этого не пускаем в любом случае. Так, давай мне документы, пожалуйста. У него разбитое стекло, сразу вижу отсюда. А, Разбитые окна художник. Но тут уже и так понятно, что это вот так. Разбитые окна. Фары на это, на месте. Спущено... Вот теперь спущенное колесо видно. Вот прям видно хорошо. Тут ничего не разбито. Разбита лишь одна фара, второй фары нет. Чего еще? Ну, у него вроде фотка сходится. Умар. Мар Батаяна, ФЛ 28, 17 июля, 81, май, июнь. Ну да, мы просто тебе, короче. Стоп, я указал. Да. Сейчас за автоматом бегу. Ага. Сейчас этот пока поедет, тут пока объедет, пока бла бла бла. Но ёб твою мать, давай еще, блять, до завтра будем. Беглец погиб. Беглец задержан, водитель не... не... Ну ладно, я там чуть не так сделал. Так, обыскать тело. Ничего нет. А что мне с ним делать-то? Все, типа? Что, мне обратно возвращаться или как? А не, ну я буду его еще в тюрьму сажать, конечно. А что он меня там предосмотрит-то? Фары не указал. Нет зеркал. Нет бамперов. Стоп, ну я же указал. Ладно, понятно, хуй с ним. Как это, подожди, как это нет бамперов, блядь? А, мне надо машину убрать. А то как эти ты про это? Ладно, моя, ладно, это самое, по мелочи. Блин, ну это было по крайней мере быстро хотя бы. Ну, чтобы моя машина просто не мешалась. Ага. Вот и все. Ой, найдутся же всякие. Давай документики. Так. Объединенные роли. Мы это все очень долго проверять. Доступна новая миссия по вмешательству. Не, не хочу. Не сегодня, не сейчас. О, несоответствие, наконец, срок действия. О, еще и фотка не, не совпадящая. Да не хочу я, не хочу. Что там еще? Красный, цвет машины красный. Хорошо. А, то есть... А, то есть... А, подождите-ка. То есть... А... Подождите, а я что, не могу? Разве влезть и это самое... могу под сиденьем есть что вроде нету а сюда залезть не могу так а чем вилами нет не вилами а если топором нет не топором а ломиком? нет нож нужен нож да Блин, попасть не могу, судя по всему. Отлично. Не, контрабанду мы хотя бы потом сплавим, и то будет хорошо. Блядь, да отойди ты, пожалуйста. Отлично. Ну вот. Опа, вижу еще деньги. Спрятал от меня. Думает, что спрятал от меня. А вот и отлично. Так, ладно, ладно, возвращаюсь, возвращаюсь к своей работе. Так, а что там? Только красное осталось. Так, ну у тебя что? Бампер на месте, на месте. Фары на месте, на месте. Колесо не спущено, это на месте. Это на месте. Задний бампер тоже на месте. Осталось только, получается, груз проверить. Так, все проверил. На места сразу возвращай, пожалуйста. Так, у него уже одно несоответствие, кстати. 7-9. Ну, естественно. Опись грузов неправильная. Фото неправильно, Номер паспорта правильное мы проверяли. Ну, в общем, отказ. Одним словом, отказ. Не Нет. Да, блядь. Еще когда? Кстати, из-за того, что тут машина вот эта стои стоит, они могут в нее въехать и не уехать никуда. Блин, у него вроде все нормально было. Так, а мне только цвет, да, волнует? Да, только цвет. Вас повысили, отлично. Увеличение наград за досмотр. А теперь вы можете вызвать тюремный автомобиль, чтобы он забрал. Отлично, блядь. Да, это будет стоить денег, но я могу хотя бы его вызвать. Так, во-первых, колеса вроде не спущенные. Бампер, ага. Сразу дайте укажу. Разбита фара. Ага, одна. Вторая, Две фары разбиты Так, еще плюс Окошечко разбито Вижу отсюда дно Здесь целехонько Здесь целехонько Так, опись груза, моющее средство, багаж Ага Ага Да не, не переживай Не собирайся с твоей обивкой, ничего делать Сейчас только так на контрабанду быстро проверю. А то знаю вас таких. Ага. Нет, ну тут вроде ничего нет. Так, поехали. Груз, груз подтверждать. Так, а я ультрафиолетом свечу, да. Ага. Так, поехали. 3-4. Мощь средства 3, багаж 4. Молодец, здесь все хорошо. Художник, блять. Художники нам не нужны. Художники нам не нужны. По фото лысый, старый, страшный подходит. Имя соответствует. Номер паспорта соответствует. Срок действия несоответствия. Сука. Там уже есть, да, срок действия? Отлично. Ну, давай тоже тут проверим На всякий случай Художник, и тут тоже срок действия, блять Ага а, Что еще, что еще Что еще Имя, фамилии мы проверили Номер паспорта проверили Че там должно быть? Только автомобиль красный А, вон тот наш, походу, гость Возвращайся в машину А, да Так, загрузите обратно. А зону досмотра почистить это вон там для проезда. О, неплохо. Но нам пока не надо. Выезд запрещен. О, нет. Так, сразу автомат в руки, блядь. А я ж пропустить забыл, сука. Опять я за свое. Но он красный, я прям думаю, что он прям может сразу поехать. 120, что не так? Нет зеркал, блядь, про зеркала не увидел. 120, то есть, в принципе, минус 30, 150 я должен получать. Что-то остановился, у него спущенное колесо сразу видно. И окно... А, надо документы взять. Так, ага, конечно Так, два спущенных колеса Судя по всему а, Разбиты окна Спущены шины Бампер на месте Это на месте Одно окно Бампер на месте Так Сразу выходи-ка пока из машины так, от рождения. Ладно, давайте его, его досконально проверим. Так, номер паспорта. Ага. Несоответствие. Отлично. Срок действия. Отлично. Уже. Уже два. По фото. Похож? Похож. Так. А куда это я? Вперед. А зачем вперед Под сидушкой смотреть? Но у него где-то должна быть. У него должна быть где-то. У него стопудово где-то есть, блядь. Контрабанда должна быть где-то. Да ладно. Неужто хуй чё найду? Да не может быть такой, У него красная машина как раз. Да ты заткнись про свои сидения. Блять, да ну нахуй. Ладно, ты похуй, все равно не веришь. Деталь автомобиля повреждена. А, блять. Минус 20 долларов, суки. Да я ни одного знака не вижу на контрабанду. Ну вы чё? Ну, у него же как раз красный цвет. Я не хочу штраф получить, блядь. Ладно, хуй с тобой. Не могу я его засудить. Не могу я его никак поймать, блядь. Никак. Мне не, негде. Вот где мне искать контрабанду? Где, блядь? Я всё обыскал, сука. Всё везде фонариком обошел. Всё, блядь. И сейчас вот пропадет, да, и я, и еще мне это самое, блядь. Штрафак сейчас жаханут, смотрите. А, нет. Нет, идеальный досмотр, ну Ну ладно. Я прям надеялся, что это будет прям, ну прям оно. Так, теперь вот так. Покиньте зону досмотра. Конец работы, можете отдохнуть. Так, все, я все очистил, все красиво, все хорошо, машины нет, контрабанду мы собрали. Надо ее, кстати, закинуть. Не очень хотелось его убивать, вот честно. Прям не очень хотелось Сюда его убивать. Туда. Добрый, добрый. Ну что поделаешь? Так, кто-то вот мы заберем. Ага, ага. И вот так вот сделаем. Все, отлично, вообще красота. Ну, один день я, конечно, зафейлил. Надо запомнить, что надо еще охранника будет нанять. У нас, в принципе, мы все равно в большом плюсе. У нас плюс 600. Посмотрим, что будет дальше. В принципе, неплохо справляюсь. Там, Ну, не считая там некоторых мелких, да, там, моментов. Ну, и плюс надо будет нанимать охранника. А вам, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Расход 200 идей, содержать постройку обслуживания. И того все равно в плюсе в 280. В любом случае. Блин, да вообще неплохо, неплохо. Ну вот если заданий все больше и больше будет, бля, это будет прям вообще проблематично. А, не, это все, это просто замечательное в креста. Ну ладно. А еще также подписывайтесь на телеграм, ссылочку в описании. Пока-пока.